темп и не забудьте выполнить задание повторите фразу программа полезная привычка за 21 день учимся самоконтролю в качестве разминки сделаем вдох выдох потянемся руками вверх вниз выполним круг плечами разомнем плечи последний раз также и дальше мы с вами выполняем выпады движение маленькое короткое мы без остановки Добавляем движение рук и держим темп. Если вы чувствуете, что вам очень легко выполнять упражнение, добавьте нагрузку. Что для этого нужно сделать? Все очень просто. Повторите. программу «Полезная привычка за 21 день». Учимся самоконтролю. И продолжаем также. же. Выполняем упражнение в течение 1 минуты. И главное, держим темп. Почувствуйте, как ваше тело разгревается, просыпается. Почувствуйте, как работают ваши руки, работают ваши бедра. Помните, что опорная нога в колене мягкая. Теперь мы уведем руки на бедра и работаем только ногами. Переходим к следующему упражнению. Ставим стопы чуть шире и выполняем такой перескок с ноги на ногу. Вот такое простое движение, разогреваем бедра, разогреваем ноги, разогреваем таз, можно чуть-чуть включить активнее в работу руки, такая пробежка-перебежка, упражнение, которое занимает мало места и в то же время разогревает наше тело, сжигает калории. Ну, согласитесь, это упражнение можно выполнять, например, перед телевизором продолжаем также и не задерживаем дыхание если вы чувствуете что вам очень легко повторяйте программа полезная привычка за 21 день учимся самоконтролю и главное держим темп продолжаем нашу пробежку следующее упражнение открытый шаг переход с ноги на ногу и добавляем движение руки тянемся продолжаем также и не задерживаем дыхание держим темп И продолжаем также, тянемся, тянемся, не останавливаемся, держим темп. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Теперь уменьшаем амплитуду руки на бедра, работает только корпус. И возвращаемся к выпадам. Снова работают ноги. Работаем. Добавляем движение рук. Сегодняшний комплекс подобран таким образом, чтобы движения были максимально простыми, чтобы вы могли держать темп, не задумываясь о том, какую комбинацию движений нужно выполнять. Продолжаем также. же. останавливаемся улыбаемся но ну, если нам кажется что нагрузка небольшая повторите фразу программа полезная привычка за 21 день учимся самоконтролю продолжаем без остановки теперь уменьшаем амплитуду руки переводим на бедра Прежде чем вы выполните растяжку, задание сегодняшнего дня. Повторите фразу. Программа «Полезная привычка за 21 день. Учимся самоконтролю». И проверьте, сколько времени вам потребуется для того, чтобы восстановить дыхание. Ну а теперь растяжка. Переход вправо, переход влево. <как> Уходим вправо, корпус наклоняем вперед. переходим влево таз отведем назад и еще раз поменяли сторону прямую ногу переводим на пятку и тянемся к прямой ноге спину держим спина прямая другая сторона потянулись разворачиваемся, уходим в выпад, стараемся, чтобы колено и пятка были на одной линии, переход по полу в другую сторону, выпад, колено, пятка на одной линии, возвращаемся в центр, поднимаемся вверх и на сегодня это все. Жду ваши ответы. Участвуйте в конкурсе, получайте подарки. До встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова.